Глава 2. После утреннего воскресного собрания Голубенко пришел к выводу, что необходимо перестроить свои планы и все же, как это ни странно, ехать к барону. Не страх тому толкал его и не жажда получить хороший заработок, и даже не желание умиротворить отношения. Причина тому была только одна. Как руководитель общины, много раз проповедовавший пастве о высоком долге любви ко всем человекам, он должен был сам выдержать новый экзамен Бога, своей любви. Андрей искренне желал любви на деле, а не на словах, и теперь ему предоставлялся особый случай увидеть, способен ли он проявить такую особую любовь. Проповедник знал, что без Бога ему не справиться с этой задачей, так как только Бог есть любовь, и исполняющийся им силен проявить эту совокупность совершенства, а потому пришлось несколько раз молиться, чтобы сам Спаситель помог разрешить эту задачу, даровав необходимую силу. На следующий день, собрав нужный инструмент, закупив необходимые материалы, уложив формы для отливки из гипсов ящики, Голубенко пошел к коллегам, чтобы двоих-троих пригласить на эту работу. Спустя два часа Андрей, Дитский Эдуард и артистов Юрий выехали в город Макеевку. Эти двое не были новичками, напротив, уже несколько раз бывали на подобных заказах, а потому с радостью приняли приглашение Голубенко на новую работу. Нанятый грузовичок подкатил ко двору, известному в городе. Художники-оформители... Хотели было заносить багаж, но теперь поняли, что войти было непросто. По двору бегло несколько волкодавов, поднявших лай и сосредоточив внимание всех обитателей большого здания на людей, подносящих ящики к калитке. В одну минуту из разных строений высыпалось человек пятнадцать. Один из них длинным кнутом выстрелил по воздуху, и собаки у них спрятались по большим решетчатым вольерам. Детвора перебой делилась своими впечатлениями, создавая негомонный крик. Из флигеля, словно мяч, выкатился барон, казавшийся еще меньшим на фоне большого двора. Он, очевидно, все же не ожидал сегодня именно гостей, поскольку был удивлен приездом Андрея, но, тем не менее, принял радушно, как ничего и не бывало. «Здоров, море!» – море, значит, друг. «А, вижу, много у тебя заячей крови, коль петуха испугался, — рассмеялся главный Рома. То я пошутковал». Андрей не стал опровергать его мысли, зная, что тот все равно его не поймет. «Заходите, располагайтесь, но сегодня вы работать не будете. Этот Калинько — это значит черненький, это значит племянничек, именинник». Указал он на малыша, голышом стоящего у его ног и ухватившегося за его красные шаровары. Сейчас будет баран, будет шашлык, будет плов, цыганский плов, пальчики оближешь. По его команде зашевелились несколько женщин, накрывая стол. В самом углу двора кипел большой котел, стоящий на костре и спускавший необычайный аромат. За углом флигеля несколько молодых цыган бросали ножи и в мишень, постигая это проклятое ремесло. Ипан, так звали старшего сына барона, упражнялся с кнутом, установив на перевернутых кастрюлях зажженные свечи, вырабатывал точность удара, чтобы кончиком трех-четырехметрового кнута сбить пламя, не затронув самих свеч. Возле кастрюль... Валялась десятка два перебитых свеч. Видимо, это искусство давалось непросто. Невдалеке от установленных свечей стояла красивая молодая цыганка, держа в руках зажигалку-пистолет, терпеливая и даже с каким-то наслаждением поправлявшая и зажигавшая сбитые свечи. Среди других она выделялась не только красотой и аккуратной одеждой, но и добродушным взглядом и ласковым обращением. Вот и сейчас, подойдя к отцу, она обратилась к нему не «Дадо», отец, а «Даделе», батюшка. «Батюшка, это те люди, которые будут на нас красоту наводить? Ай, моя черген!» «А, Наида, да!» И уже обращаясь к художникам-оформителям, добавил, «Это Наида, моя любимая чае, по-вашему дочь». Вот за нее бы я из жизни не пожалел. Скоро ей будет шестнадцать. Такой банкет закатаю, какого наши Ромале отродяся, не видовали. В проеме двери, ведущей его Флигель, видно было троих цыган, игравших в карты на деньги. Между ними была ругня. На крыльце дома, где предстояло делать ремонт, или, как выразилась Наида, красоту наводить. Сидела старая гадалка, набивая курительную трубку табаком. Перед ней лежали разложенные карты, над которыми она шептала. Лицо, изрезанное морщинами, костлявые руки, крайне смуглая кожа и необыкновенно черные глаза делали ее какой-то таинственной и неприятной. На ней лежала печать сатаны. «Куда я попал?» «Это же и есть ад», — думал Андрей, переводя свой взгляд с одной картины цианского бытия на другую. «Разве я смогу остаться христианином в этом аду? Здесь все покрыто мраком греха. Казалось, даже воздух был наполнен парящими демонами. Срочно надо что-то придумать, чтобы уехать отсюда. Ни о какой работе и речи быть не может, решил он». Глубенко посмотрел на своих необращенных коллег. Но те ничего этого не понимали, и глаза предвкушали уже сытный обед, необыкновенный обед, подаваемый на мраморный стол позади двора. Не успел еще Андрей справиться с этими мыслями, как к дому подъехали уже знакомые нам машины, из которых на этот раз вышли пышные женщины в пестрых, многоэтажных юбках, волочившихся краями по земле. Уверенной поступью во двор вошла жена барона Румида и невестка Мирка, жена Ипана. За ними шли трое молодых цыган и русский шофер. «Не, парни, будь рестем?» — спросил барон. То есть, ну, бледнолицая, много достала, то есть, воровала. «Кицы требы?» — ответила Румида. «Сколько надо?» Бледнолицей, главного... Рома назвал свою жену, потому что она была украинкой, прожив всю свою жизнь среди цыган. Это была золотая ручка, то есть особо даровитая в ловкости рук, извлекавших чужие кошельки. Такая профессионалка могла в день приносить непредсказуемые деньги от нескольких сот долларов и даже до тысяч если удавалось почистить доверчивых иностранцев в аэропортах и специальных магазинах. Но если она ловилась, то выкуп за нее мог составлять и 10, и 15, и более тысяч долларов. Иначе тюрьма. «Настя, чи ты заснула? Полчаса стол накрываешь! – крикнул барон. – У меня уже пуп до спины прилип!» Цыгане рассмеялись. Нисколько из-за шутки, сколько знаешь, что это невозможно. Ведь за из-за своего живота барон никогда не видел собственных ног, его всегда обувал кто-то другой. Жертва бедения уже постукивал раздраженно ложкой по столу, как, наконец, показалась русская прислуга по кухне. — Ну ты ж у и хула не дыя, то есть хозяйка дома. — Зовсем голодом приморила. Скоро менять буду. Настя никак не среагировала. Видимо, это было ей не впервой. Барон пригласил всех за стол, кроме детей. Они были собраны во Флигеле, куда каждый из них принес из машины арбузы. Ну что, святый, лаварик говорил, что ты за столом молишься. Ну давай, не стесняйся. Я подойду, может вода станет выном, а арбуз кавуном. Все дружно рассмеялись, но тем не менее Андрея это не смутило. Он привык к насмешкам, а поэтому спокойно сказал. Нет надобности тыкву делать арбузом. А вот твое сердце я хотел бы, чтобы Спаситель переделал. Ну, а что до моей молитвы, то если вы уважаете Иисуса Христа, то встаньте, и я с удовольствием помолюсь. Но если вы не хотите этого сделать, то я буду отдельно кушать, а значит и молиться. Ну, цем еще побачимо, чи то Бог порекуе мое сердце, чи твое... Аптим, я встану, но ради Бога!» То есть он сказал, «Ну, это мы еще увидим. Или Бог перекует мое сердце, или я твое». Смешанная его речь русского, украинского и цыганского делала немножко не совсем разумительным эту речь. Удивительно, но собравшиеся за столом стали и смотрели, что будет делать Андрей и как. Глубенко просто, но отчетливо сказал, «Боже!» по милости Твоей, благослови эту пищу. Но особенно прошу Тебя, дай этому дому вкусить Твою нетленную пищу. Слово Твое. Аминь. Странные слова, ты сказал, еврей. У нас по такому случаю говорят, левендир чало наявеса, то есть словами сыт не будешь. А у нас, христиан, по такому случаю и по всем другим случаям, Говорят то, что сказал сам Христос дьяволу. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Хотелось бы мне знать, почему ты меня назвал евреем? Я ведь украинец, хотя и неплохо думаю было бы родиться среди избранного Богом народа. А назвал я тебя евреем, потому что ты и есть еврей, потому что ты умеешь все делать, а это могут только евреи. Ты не обижайся, Андро. Но ты просто ничего не знаешь про свою нацию, бо когда в войну были немцы, то чтобы вас не расстреляли, батьки поменяли фамилию, то ты стал хохлом, хоть в тебе и течет еврейская кровь. Андрей не привык спорить, а потому только улыбнулся, скороспетчонной легенде сказал при этом: отчасти ты прав, поскольку Христос был евреем, а мы христиане его братья." Беседа затянулась надолго. Барон задавал разные вопросы из Библии, но по всему видно было, что он не читал Писание, а пользовался суррогатами, то есть искаженными заменителями людей, кощунствующих над истиной. Поэтому Андрей прилагал все усилия, чтобы цыган понял необходимость личного исследования Евангелия. Марц, видя, что их разговор о Боге приятен Голубенко, Приказал принести божественные, как он выразился, книги из своей библиотеки, привезенные из Москвы. Андрей удивился, видев знакомое издание, иллюстрированную детскую Библию, Библию, изданную московской патриархией, Жития святых и другие, но понял, что сердце Барона очень и очень далеко от внутренней силы этих книг, а показывал цыган эти книги только лишь из тщеславия потому что эти книги для него были такими же ценными, как и практическая магия, белая магия, которые были принесены в числе религиозных книг. Постепенно, даже в течение этого дня, решение Андреева, чтобы то не стало уехать домой, было теперь приторможено интересом Марца, пусть и не вполне искренним, но все же дававшим маленькую надежду на то, что его любовь, как христианина, в этом думе будет... «Не безрезультатно».